<свит> <свит> Пахнет тяночками Странное у меня какой то дежавю какой то не очень приятное Но в принципе ладно Класс информатики Алло, дайте поиграть я... Класс информатики, там моя кс Спрятана Это закрыто, все, я пошел домой Ну, отучились, пошли домой Я все слышу О, привет Ты кто? Ищешь кого-то? Да, тебя я могу помочь тебе найти его. Давай. Только я тебя ищу. Ну ладно. Пойдем со мной. Пошли, пойдем, пойдем. Куда идем? Опа, ключик есть. Можно взять, спать, дай ключ. А почему ты босая? Боссая. Как, босса или босая? Куда мы идем? В туалет? А, стой, погоди, я, я я я Иди ко мне, та, та, та, та, та, та, та. что ты делал? А, ты двери закрыла. Ну все, пойдем, пойдем, пойдем. Чего ты такая грустная? Что ты делаешь сам порой задаюсь таким вопросом у меня нет ключей как ты запираешь <гuss> <гuss> ты чего мне так пугаешь привет ай, за что ты об этом смысле нашла все ясно О, началось как давно я не слышал этот смех я тебя накажу как же я люблю когда ты меня наказываешь Ха, не заметила Слепо Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Больно! Остановись! Ты в порядке? Ну, несмотря на мой индикатор, ХП, я все еще жив. Может быть. Об твою налево аккуратней! Аккуратней с электричеством. Наверное, какие-то не. Да, наверное, какие-то палатки в электрощитовой. Давай пойдем проверим. Давай пойдем вместе проверим. Я не откажусь от твоей компании. Правда, ты, ты руки не суй к электрощитку, потому что если тебя с розетки бахнуло, то с электрощитка тима может так хорошо трахнуть, Ты не лезь туда. Не поможешь мне? Ща-ща-ща. Ща мы тут что-нибудь! А! Нормально все. Все-таки должно быть. Правильно? А, серьезно. Я гений! Пойдем со мной. Пош... А как же награда? Куда ты меня в ящик тащишь? Ох. Опа. Как он здесь оказался? Я понятия не имею. Муж... Он плохо выглядит. Нужно принести его чувство. В медкабинете есть аптечка. Она может помочь. Вот ключ от медкабинета. Медкабинет. А, у меня ключ есть. Вам трудно дышать. Дай аптечку, аптечку. Оп. Есть. Хорошо. А кто двери закрыл? Все, спим. Так, ага, тут ролевые игры. Ну это ладно. Я не против. Опа. Пришла. Фиа, какая анимация? Перестань! Оп, не все. Какие странные у меня флешбеки только что были. Кто это говорит? Нет, да ты чего такая? Кью, я, кью, я. Отстань. Почему ты что-то там не успел я прочитать? Прости. Да ладно, прощаю. Все, все, все. Кумене, кумене. Все, до свидания. Аптек... А, вот, все, хорош. Давай сыграем в игру. Давай, давай. Я люблю игры. Ну, да, давай, давай. Кью играть. Подожди. Не могу. Да подожди, не могу с тобой в игру. Я хотел с тобой в игру поиграть, я не смог. Где есть сюжетные ключи? Твою мать, что это упало? Я даже знать не хочу. И просто беги. Крабвася. Понятка ты. Может хпшку давать? Крабвася дает ХПшку. Крабвася, красавчик. Эй, за что? Подожди, больно же. Отпереть, закрыть, запереть. Ой, это было тяжко. Нет! Ай, кью я, кью я, кью, отстань! Так, ты упала. Можно мне, пожалуйста, спрятаться вот сюда. Нет, не прячься, беги! Просто беги! Можно мне аптечечку, пожалуйста? Чего ты? Паркур, короче. Спасибо за аптечку. Да. Е! Ай! Один хп остался. Вам трудно дышать. Это от любви, наверное. Uh -huh. <с buffer> У меня d 2 хорош Закрывайся Закрывайся нафиг от нее Нормально? <с Sé> <desvites> Нет, не нормально Прячься, пожалуйста <с Rangers> Не больно, сэмпай А чего такое? Ты ноги порезала? Ну так а кто тебя Я yo... Тихо, <с calơ> <с Championship> не надо ко мне Отстань, тихо <-zin -zin> <-zin> Стоять на месте. А, нет, опять присосалась хребаная пиявка. Задолбёшь ты меня. Я не позволю тебе сбежать. Уверена? Смотри и учись. Смотри, смотри. Опа, прости. Прощаю, давай. Пожали, побежали. дай мне ключ. Ага, хрен тебе, а не мой ключ. С, отлично. Попробуй забери. Я просрал свой ключ. от 25. Да. да я нажимал. Почему я не смог украсть? Да, это твой. П... Да, конечно, мой последний шанс. Это довольно а сложно. Не души а меня, пожалуйста. А Перестань. Тихо, успокойся. Сейчас поглажу, и нормально все будет. Я не допущу этого. Да, все, все, все, все, все, все. Прости, прощаю, все, все, все, все. успокойся. А куда ты делал мой ключ? Непонятно, да? Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по этой игре. Я забыл, как она называется. Давай. Удачи.